Итак, поехали. Три, два, один. Так поехали 3 2 1 всем привет с вами Алексей Никос. А, давайте будем выживать в болотном астероиде хоть он написан ну радиоактивный но он болотный сейчас сами все увидите давайте подберем сначала что-нибудь интересного убедим пауэр наш игру какой -нибудь... нет только не уханического ледяное ядро ну, опустим настройки вели. все по умолчанию уберу разрушаемость и все здесь настроили поехали начинаем болотное выживание ожидания загрузки так э, я выберу первого это будет ученый второй у нас будет э, копатель третий третий может быть тоже копатель два копателя один ученый два работника один более следите Найдем сейчас более нормально. Итак. Угу. А, мне нужен следователь повар. Допустим. А, морастение вот, животного. Копать-то не будет, зачем ему парня. Снабжает, стоит. Нет. Прибирается, стоит. Нет интересно очень интересно он готовит и следует а -а -а. ну предположим такой сойдет поехали дальше копателя мне нужно копать который будет снабжать Копатель, который готовит, один и сажают. очень хорошо нельяха но почти мы оденем и все будут нормально до пор не важен копает Перебирается, это не очень важно на начальном этапе, а, а, вот, это важно, у нас на баллоте много будет слизи, много болезней будет, управляет техника, нужна техника, то есть такой рытель технар. Допустим, хорошо, и второй рытель копать. ооо, как интересно плюс 25, минус 25, но если они будут стать вместе, у них будет плюс 10. Mm -hmm. хорошо и вот, вот это вот самое идеальное он не будет нас готовить кульнари и то есть у нас есть снабжатель, у нас есть управленец, желательно, чтобы было вместе, но это долго искать неохота мне ну, нормально, то есть управленец, окопатель, самое важное в на начальном этапе, это окопатель, на другом случае Ага. Вот этот. Мне желательно бы просто не вода. наконец либо могу, его, допустим, получить отдельно ученого. Но он ⁇ Джавна ⁇ Это очень хороший навык. Очень хороший навык. Плюс 2 компьютера. Давайте еще поищем. Она Следует. Издалю. Ну... Мы не скоро будем в космос астероид большой убить. В начальном этапе такой ребрикант не нужен, хотя у него хорошая ферналачка, но мне бы поваров все-таки. Хотя что там повар это один. Не, у нас в любом случае должен быть рибликант, который в любом случае в начальном врач пижу нужно будет. Лё, не, должны будете их сажать. Два интереса. Нужно, чтобы три интереса, тогда будет больше морального духа. интересно. Так. А вот животноводство, плюс два. Это очень интересно. Почему я так беру? Потому что исследование на временном, начале игры. Потом этот человек пойдет и будет хаживать за животными. То есть, вместо того, чтобы он плохо художник, стальной желудок, это такой спинал, перебирается такой себе навык блин не ну, хотя бы земля, земля лучше вот так блин, скорость поздно туалета это конечно очень плохо но он жаба следователь строит допустим так управляется на бжейница есть ну, назем колонию Связано с болезнью Посмотрим, какие эмоции есть. Дружка, Покрытая слизью. Покрытая слизью, это хорошо, это подходит. Чумой остров. Чумой остров. Хорошее название. Итак, у нас Макс, мимо О, и АБ. Макс у мимо? И. и что я им довольный путь так чумной остров начинает свое путешествие что же нам случилось внимание чам да окей тоже у нас есть паузы поставим так, так. Итак, мы видим уже водопады у нас их вот какой-то водопады у вода смешивается с... Чистый, не смешиваем, не смешивается. И вот она. Смертельная смесь. Да, уже рядышком отлопам. По принципе мы можем жить. Вот здесь вот нормально. Здесь нормально. Температура здесь хорошая. 30 градусов, хорошая температура, нет опасности. Вот здесь вот. Да. ну что же делать эти копать Страшное. место да. 50 так я понял там нефтяной биом хорошо и так значит отсюда будет идти тепло значит выращивать культуру не были внизу базы угу здесь мы можем сделать планет одна тоже. 50 стран. Давайте Просто покопаем, чтобы были Потом Поднимите все в траве. Начали копать. Там начало выставлю приоритеты. Высокие всем. приключает очень высокие, это когда двери мы будем переключать. Остальное а пока не трогаем. Поехали. Хорошо. Да, видите, мы и у него здесь дырка. О, спровик! То есть здесь понимаю еще у С э -а, другой стороны будет Другие микробы. Зомби споры, они куда даже опаснее слизи. Это очень опасные микробы. М -м -м -м. Возможно, наша колония быстро погибнет. Че много островов, почему я? Итак. А где цветки? А что так мало? Один. Один. Мало. Обычно больше. М -м -м. Что же делать? О. Особенность. Хорошо. Я думаю, что в туалет в этой стране настроить. Давайте там не берем я сейчас чуть, -чуть распланирую базу 1, 3, 4, 5, 6, 6 кровати это наша комната я от центра буду относительно так удобно симметрично. здесь будет у нас опустим прохлад у нас будет спальня обычно всегда спальня выше база то есть туалет у нас должен быть здесь Допустим, здесь будут клеточки, да, да. так, отступаем на клеточку обязательно, чтобы лучше газики проходили и здесь будет пожарная 6 в будущем. потерял, пожалуйста. Ну я здесь по-моему А, здесь подождите. А, да. просто. есть. А ч? Тяжело-то. Из границ. Я рукопать не могу. Да? Нет. Хорошо, поехать туда в другую сторону строить. А. То есть вот здесь гранит. Да, пока покупать не могу. Сдвинем базу чуть, -чуть. Ну, давайте, вот Давайте эти блоки докопать. Народник то он будет пора. Нам нужно три кровати, да? Вода. Но ну, воду мы будем брать сверху. Безгрязнная вода. Вот это вот вода сдержит, это тепло. Поехали в доправу, аминьцина... Помывальника. По вот, вот там. Влезу, влезли, влезли. По брони. Отлично. Это очень важно. На шестерочку, пожалуйста, полета. Кроваться тоже на шестерочку. Все. Мы сейчас успеем зацепиться, это все сделать. Мы должны... Ну, воды пока Вот он у, у нас есть, знаете, кто у нас есть жаловался. Вот Макс. Он. Утром у нас свободное. Что нормально. Там панель готова. Там двери. Я буду тяжело температуру, но не смертельная, уже тут она с внизу будем выращивать растения, здесь плюс 30 вообще не страшная температура Все. так, приоритеты сразу здесь восьмерочка максимальная, чтобы это работали Нима, давай быстрее Угу. Да, они работают. Ага. Поехали. С водой. Нет, собакой. это казарма общий первый день на план выполнили телепорт ага, вот они где у меня все растения что-то такая вытянутая чуть-чуть форма ну, это, допустим столовая может быть сверху выращивание растения по любому снизу потому что здесь, о, как мне пора не Расписание. Бан новое расписание. Значит, у нас пляжа обратных перерыв будет здесь, а будет здесь. Падла будет здесь. Остановлюсь работа. Даже мы включим уведомления и переместим Макса. Просто ценник таким образом он работает чуть больше. Макс не подключит. Научную дистанцию. Ставлю сюда. Энергия обычная генератора. Чем-то криво. Значит, будь вс уточнится. Сбалдай спать. Так, давайте. Расставим. Здесь и здесь расставим. Здесь обязательно доставить. Ну и здесь поставить стенку. Тоже желательно. Короче. поехали вниз, 1, 4 этаж вниз это дело мы собираем педала нужная второчку и поехали на это ну, столы, наверное, первым делом по очереди. Это у нас на мерочке все. Приоритеты сразу. Же. Вот, на Open 2 у нас, да, здесь. Мы всем приететы понижаем. По на науча стоим. Вот у нас кислорода что, по температуре у нас информация. По газикам. Газ газики, то есть газики у нас кислород заверянные убийства все так дальше мы пойдем сюда Да мы не дойдем Сверху вода значит нам нужно ее обойти допустим построив лестницу отсюда примерно. Можно временно лестницу здесь поставить временно то пойти наверх. Потому что там, где у меня комната, я не пройду, правильно? 1, 2, 3, 4, 5, вот здесь будет лестница. Я нормально прохожу. Здесь не, здесь не пройду, а, вверх пройду. Супер. Да, это все как Так, мы начинаем исследовать прогресс вверх. Опять, переверну. Асмартс будет, конечно. Это хорошо, потому что пока консеркт, он будет в он сможет, да, бодрствовать и спасать колонию. Вдруг что-то экстренное произойдет. Ой-ой-ой-ой. Ваши ой, ой. ну, кидут от этого штуки. Ваши ну, кидут от этой штуки. Вот да? короче. Главное, чтобы не переселимся. А ч вы не? А, да, у вас нету бонуса. А у комнаты нету лиса. Давайте, может, комнату сделаем, чтобы у вас моральный дух, хотя мне нормально, но просто но, будет нормально И у меня заканчивается кислород кислородинтик еще есть, вот 6 килограмм здесь. неужели ли вам 6 килограмм салду? Так. давайте разметим этажи а здесь можно хватать спокойно, да? что силы для конца у нас 6 килограмм салду выпускаем, если не надо какое давление кислорода не кажется может привезти а вот это вот, Короче. Да, исследуем и Минус исследуем шесточку. Да, тоже наша старучка. Это все у нас. Не исследование. Мы очень быстро тебе справились. У нас есть столы. В принципе, мы можем уже делать столовые. Так. Давайте начнем с двуглом И делаем столовую. Столовая будет здесь находиться чуть ниже логично а выращивание урожая будет происходить на следующем ярусе. Поехали. Здесь у нас половая. Так. Полов будет заканчиваться, вы выпустим эту бомбу. И загрязненный кислород. Вот что? Точный запах. Это хорошо, потому что вот это плом. я сюда копаю, чтобы сюда залезть, очевидно. Просто И собрать урожай. Вот эти вот э, бесполезно все. Бежали делать песни, все хорошо. Ну еда у нас есть. Сильвей без нормально пока. Ооо, ты моя радость. -то. Бойте, боп, не хороший. Работает, работает. работает. Да, да, да! Ученые! Какая батарейка? Так, так, так, покрутим, покрутим. покрутим. Давай, давай, боту, ботуй. Да, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Опа. В итоге накрутили на бег. Что у нас есть? У нас есть наркавиатик, у нас есть неожиданка, животновод, а уминаются, он животновод в величине агрономии, смогу ли я, ну в принципе плюс один дубликант сейчас, ну четыре дубликанта можно, я думаю, взять четыре, и он в не клиник, у меня сразу наука, то есть я могу ему тоже на исследование отправить, самое главное ну, на агрономию, с животновослом сочетаем. Ага. Джин. Дымой. Так, третий. Надо джинни сразу. Прийти. На науку. А, повыше земледелия. Не животновостом. Допустим. повыше. Также обеспечение выживания а, Ну важный навык, который понадобится. В вашем так, давайте пока сделаем стропку. Ленинский тоже. О, пошел, ты начал расти. Здесь на семеночку, пожалуйста. Народа мало. Народа моя. Это проблема. Это проблема на начала. У меня реально мало кислорода. То есть, ну он здесь есть, загрязненный. Ну он снизил. Его через громит так. Его через громит и там снизить. А, да, это делать? Доделаем. А, Расписание. Ты идешь с Максом, натовайрон Ты работаешь. Ты работаешь. Ты работаешь. Так, сейчас вы выйдите, убегайте, убегайте, убегайте,начнут иначе будет нашему телефон. Это по-моему, капа. Знаете, мне нет лизерки даже, потому сейчас кислорода нет. Ну, И он значит лизерку уходит. Нужно ходить быстро у лизерку. Хм. Окей, погнали в лизерку. Лизер потому что кислорода очень много мы задыхаемся ребята мы, мы задыхаемся так новое исследование исследование я uh -huh. у нас лидерка вот она ну что чтож добрый пункт а, благо разработчики сделаю близко То есть, была бы она где-то здесь может быть мы бы не даже она близко uh -huh. потому что вот этого это мало это очень мало сейчас постепенно все выйдет. а чуть-чуть так Посачивается. Макс поспит тихо только, пожалуйста спит идет исследовать. сейчас чуть-чуть Макс у тебя вся надежда, Макс куда ты идешь? Джин ah, взял. Молодец, Джин. Вот Джин уважаю. Джин. Ахамакс. Дрифнет Джин взялся за работу. Спасать наши шкуры. делать очень oh, вопрос. Вот я думаю, с этой воды можно делать. Спокойно. Здесь загрязнная, здесь не получится. Мог будь ее чистить, а это долго далеко но вот из нижней воды можно, из Окей. поехали, на у нас 7, это разобрать пожалуйста, чуть пониже поставим, Позже здесь потом будет углекислый газ у нас и будет все здорово, он будет медленнее как всегда, но будет будет. Знаете, сделал знаю, давай заказывать O 이름ыл 세той не потом здесь мы уперлись в гарни Если ты задерживает mm -hmm. у нас все до стока, царь сыр, нас проблема yes. mm -hmm. Это решение может постиг проблему потому что пойдет вот по такому маршруту и будет он здесь. Но он здесь задыхается, ребята. Он не здесь не задыхал. Здесь кислородик есть. Но будем выпускать загрязненных, Хотя мы не можем... Ну-ка, да. Границ можем рушить. Навык. Скоро не получит навык. Джина есть тоже навык. Ну, потому что мы его взяли, да. Я бы мы взял саму науку в любом случае. Рецёв нет. все пока не буду. В любом случае наука идет. Вот, скоро у них уже будет навык. Очень цикл. И не сможем копать гранит. И, значит, не сможем воспользоваться загрязненным кислородом. Хоть это плохая, плохой вариант. Главное, слизь не ископать, иначе будет проблема. Потому что нам нечем пока их убивать. Доброе утро. Давайте теперь следуем... Хороший нам нужно очиститель, у нас на песка. Сок можем дробить. Очистить воду. Угу. Хорошо, то есть лизерка есть. Мне нужна энергия теперь. Сюда идем. Можно вот так вот. У меня есть мод здесь стоит, на очередь исследована поэтому я делаю так. Нажму Shift и исследую декор. Потом вот эту клеточку пускну. Через Shift. Угу. И здесь нужно поставить танцую большой компьютер. Что ж, лизерка. Так. Давайте устроить здесь. Рано, конечно, очень рано. Но у нас 4 дубликанта. Вот эту воду, да, брать? А может вот это брать воду? Вот сюда проще Отлично, что будем здесь делать? Саро, электролейзер, поставить, энергия, батарейка, провод, точно генератор, труба. И еще нужен провод, который будет запитывать насос. Вот это пожалуйста на. А, значит, чтобы здесь не светил тут, тут глаза, я подальше посереду, мимо, И здесь АБ, точнее, джин. вот это нам было дальше так будет, еще одна помощь, допустим, сейчас мы на семерочку будем строить лизерку а, поставлю отображение основных элементов это грязь сейчас и вода для жизни нам больше ничего не нужно вот так да. температура говорил вот 24 градуса вода была 21 но она уравнивается микробов 160 тысяч хорошо слизи микробов 892 тысячи uh -huh. все супер здесь дыхательный пассажир не заражен вот здесь 6 килограмм ну и загрязненный штурм лизерку сделаем карман может пойдет водород водород пойдет сюда нормально но карман нужен скажем. а можно на семерочку запускать? Зарядить полет. А поэтому тут просто как бы задыхаемся чуть-чуть. Вот только в столовой есть. Но он, как видите, уже закончился. Было здесь 4 или 6 килограмм уже меньше 2. Да. Спасение пришло. Что по комнатам у нас, значит, столовая есть. Казарма есть? Казарма есть. Я бы... Да, АБ сюда украсили, а подальше. Навыки. Супер. Вы получаете навык, а Есть. Это самое важное. Все. Мы теперь можем копать гранит. Мы угу. теперь можем копать гранит. Этот, спасибо. Это спасение. Это гидан. У меня еды, в принципе, гниги еще одна. тоже может исследовать ну <связывается> пока <связывается> Все сладенькие молодцы спят работают <связывается> а вот здесь бы я поставил большую батарейку она поэффективнее мы это включаем сначала всегда включайте генератор значит они встанут то будут бегать, пока вы меняете батарейку Плохо Сейчас увеличу пространство На вот целых лучших людей У тебя голодненький, чёрт голодный. голодненький тысячи килокалорий в жилблудке и он голодный? У меня столько нет Так, разобрать 8 поставить на 8 все вот она мимочка бегает вот она хорошенько и у нас теперь есть кислород ребята проблему мы решили воды много нам нужно сейчас ее очищать для этого нужно песок для песка нужно дробить камни то есть идем вперед Раду песчаник До песка. Раду у есть. Джим работает. Угу. О, молодец. О, молодец. Раду посадил и сама выкупаю, и сюда мы посадим вообще, выбираем сюда эти паскини, будет давать энергии. А дальше мы будем исследовать камни-дробилку. Вот твердый материал, вот он. Хорошо, камни-дробилку, затем мы исследуем сразу же идем в очиститель, в очиститель воды и очиститель воздуха у нас такой план все мы решили проблему с сароном почти она сейчас разойдется постепенно медленно вот таким образом она разойдется чуть-чуть быстрее Температура, окей Здесь тоже тепло, а где он? Здесь все хорошее Плохо Как мы Ладно, да, мы это не будем открывать просто все Камни едят пищевик Сейчас мы должны будем готовить первый еду Так, кто у нас повар? Кто у нас повар? Чтобы готовить. У нас нет такого повара, у нас, в принципе, два животного Земле Земледело. Вот это тут более бесполезно, Макс. Это, как бы, агрономия три живут сто А у этого, вот у этого Макса, агрономия То есть ему не так выгодно сажать из деревьев, но, значит, он будет готовить, не сажать. Так, давайте распределим приоритеты. Значит, Макса... Точнее, готовка у всех будет понижена, это логично, то что, а у Макс она будет повышена. Ну, нулевой приоритет, обычный 30, низкий 20, то есть это минус 10. Таким образом, только Макс будет готовить. Сейчас, соответственно, мы просто здесь 7-ю и он будет готовить, например, 10-7. И мы в продовольстве запрещаем поглощать пущевик. Будем более продуктивно проглощать. Ну как, ну уже более-менее, уже не красная Уже не задыхается, Уже есть у меня большой зал Который дает моральный 2 плюс 6 И в итоге у нас у дубликанта уже Моральный доксон в итоге 10 единиц Здесь обязательно должна быть дверь, иначе Просто цветки зайдут в нашу ферму и, и посадят Хотел сказать сидят Сидят наши, посадят просто не то что нужно они посадят не те растения и это просто будет неудобно поэтому мы семерочку делаем стенку, по-быстрому пока цвет не зашел а он зашел он зашел в комнату Иди. Кш -кш -кш. пожалуйста выйдите Хорошо. прошу не надо здесь вот Сейчас сейчас уже это... давай, давай, еще чуть-чуть, вот еще вперед Вот так, вперед-вперед О! Спасибо, и теперь не возвращайся Вот, смотри, как тут интересно Вот здесь это вот можно от тебе вот здесь. Вот прокопаем в будущем. Выходи Оте улучка. <свист> Оте улучка, молодец. Ты хороший. Ты хороший. Молодец. Ч ⁇ хорошо. Ну, может, в принципе, по идее, вот так сейчас зайти, но... Ты думаешь, что все быстро. Он тут тоже парк высадил, понимаешь? Помню уже высадил парк. У нас, кстати, четыре бадбейкампа. Это мы пока не можем. Так, тут у нас номерочку тоже. Стой! Нет, стой, либо постой, пожалуйста. Боже мой! Он увидел это семечко и он через всю карту пошел строить. М -м -м. А вот это, так можно, так можно. Не обогреплеточку. Новый день, цикл 9. Итак. Мы тут уже построили. Начинаем выращивать. Иду. Аж первую примитивную пищевик. Тут самая простая, грязи у нас много. У нас много грязи, у нас много воды, очень много. Сделаю, чтобы водород лучше выходил. Так кислорода не хватает, потому что плохая проходимость. У нас новый на брикант. Ну что за тайна? Вам нас ждут впереди. Мы узнаем в следующей серии. Спасибо за просмотр.